приветствую вас друзья на канале индекс анализ рынка на сегодня 22 августа 2022 года сегодня мы с вами традиционно посмотрим на главную криптовалюту разберем некоторые индексные и индикаторные показатели поэтому если вы еще не подписаны на данный канал то рекомендую обязательно подписаться поставить лайки поддержать канал комментариями и не забывать подписаться телеграм-канал телеграм-чат ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии а также на шапочке youtube канала здесь с правой стороны есть ссылочки на все наши ресурсы ну а мы с вами давайте начнем Индикатор страха и жадности показывает нам отметочку 29, рынок находится в зоне страха, тепловая карта криптовалют преимущественно в красной зоне, рынок продолжает отыгрывать негатив, индикаторы по главной криптовалюте показывают зону продаж. У нас доминируют лонговые позиции, но доминация незначительная, 50,24%. Давайте сразу посмотрим, что у нас с индексом альтсезона. Он показывает нам отметку 76, немножко двигаемся в сторону биткоин сезона. Интерес к альткоинам ослабевает, но я еще раз хочу напомнить, что этот интерес преимущественно, на мой взгляд, связан с интересом к эфиру и его хардфорку в сентябре. Когда этот интерес спасет, я думаю, что доминация будет вести себя несколько иначе. Давайте посмотрим на доминацию на графике, на дневном таймфрейме. Доминация находится в боковой движении это нетрудно заметить последние дни начиная с середины августа и пытается прирасти чуть-чуть вырваться уровню локального фиба на отметке 41,47 я думаю попытка такая будет происходить но не сразу у нас немножко перегревается индикатор кок обратите внимание волна ушла в среднее значение и скорее всего мы можем двинуться чуть чуть ниже пока не отыграет история с эфиром я думаю что по-прежнему будет происходить такая же ситуация но у нас есть манипуляция 4 креста и после этой манипуляции мы все-таки развернулись да этот разворот был незначительный но он произошел индикатор манипуляции на сайфер и редко когда Ошибается. либо 4 креста манипуляции либо 5 и обычно график обязательно развернется и отскочит также обращаю внимание что на индикаторе cypher b у нас активный красный манифлоу также у нас волны моментума находится внизу и у нас все что сдерживает от того чтобы расти это цена среднеизвестным объемом желтая волна вивап она находится в верхних значениях и по сути цена за счет этого находится в некотором боковичке. Но у нас достаточно перепродан стахастический и классический RSI. Давайте посмотрим на индекс доллара США. Он у нас пытается прирасти, прорваться за 108. Индикатор секвентал нам подрисовывает уровень где-то примерно на отметке 108.28, 108.30. Если закрепимся выше, то попытаемся уйти к 110. Кок-индикатор толкается вверх, также. Активный зеленый денежный поток и волна моментума толкается на сайфере снизу вверх. Есть перегретость уже по классическому и стахастическому RSI, но задел к росту все еще сохраняется. Я думаю, что попытка вырваться выше по индексу доллара США все еще будет. Пятая свеча по секвенталу, а мы можем нарисовать 9, плюс продолжить движение по инерции. Давайте сразу к... Биткоину, посмотрим что у нас на дневном таймфрейме, обратите внимание индикаторы нам рисуют сейчас понижающуюся динамику, попытка уйти по Сайферу в красный money flow, если приблизить то мы видим он только-только начинает отрисовываться, но цена средневзвешенной объемом VWAP пока удерживает нас и волна моментума уже находится внизу и пытается потихонечку начать формировать загиб по гребню волны поэтому попытка отскока у нас какая-то может произойти я думаю, это очень хорошо будет видно если мы посмотрим профиль бракового объема мы в целом лежим сейчас на уровне 20% 21 это глобальный объем Обратите внимание, не первый раз это показываю Этот объем нас сейчас удерживает Среднее значение объема где-то 21 с небольшим А также мы можем продолжить 20 И вплоть до 19 предыдущий all-time high Нижняя граница вот этого начала накопления Но чем дальше мы уходим от сетки May Ribbon Тем быстрее к ней возвращаемся И как правило, такой возврат у нас может быть В отметку где-то 22 с небольшим Пока что... Негатив на рынке продолжает отыгрываться. Обратите внимание, фондовый рынок открылся сейчас в понедельник полностью в красной зоне. От 1,3 до 2 с небольшим процентов у нас понижающаяся динамика. Причем самые большие потери несет высокотехнологичный сектор. В преддверии еще и отчетов по большим техам. Также стоит учитывать, что в сентябре у нас глобальная экспирация фьючерсов. И также у нас будут еще и результаты заседания Федеральной резервной системы по ключевой ставке. И если то, что говорят представители этого органа оправдается, то понижение на 75 базисных пунктов отправит нас, конечно, в более глубокую просадку. Также хотел обратить ваше внимание, что я предполагал уход в зону 26. Для меня зона всегда это плюс-минус 1000 на биткоине, но я думаю, что мы поднимемся, конечно, выше чуть-чуть, вот сюда, в эту пустоту, где нет, собственно говоря, никаких объемов. Мы потрогали максимальное значение 25, по данным биржам битстам 212, после чего развернулись и двинулись вниз. Причем я сразу хочу обратить внимание, я не очень верю в отработку графических паттернов и никогда их не торгую. Для меня графический паттерн существует лишь для того, чтобы в целом смотреть на график, как он двигается. Но если мы говорим о паттернах и если кто-то верит в их отработку, а я считаю, что это не более 1% вероятности То отработка медвежьего флага По флагштоку отправит нас куда-то На пунктирную трендовую паутину В зону 13.814 Но я думаю, что смотреть так далеко И глобально не имеет никакого смысла а Мы сейчас с вами посмотрим Что локально будет происходить При уходе цены ниже Мы сейчас удерживаемся на пунктирной трендовой паутине посмотрите, как четко это видно Трендовая паутина удерживает нас Позавчера, вчера, позавчера И сегодня тоже Это все находится на отметочке где это примерно 2700, 2750, 2800. Вот где-то здесь. И если мы не удержимся, то провал будет более глубокий. Я думаю, что мы можем уйти сначала на предыдущий all-time high в зону 19, 20. А если более сильный сквиз или какой-то дополнительный негатив, может нас отправить ниже. По крайней мере, надо следить за тем, как на дневном таймфрейме будет развиваться красный манифлоу. Если говорить о малых часах, то сегодня очень рисковые стратегии. Я бы воздержался от каких-то резких идей и особенно чрезмерных плечей С маржинальной торговлей Почему? Потому что рынок находится в глобальной неопределенности И это очень четко видно У нас волны моментума внизу Стохастический RSI внизу Манифлоу находится в красной зоне Но у нас пивап, который находится наверху Мы находимся в неком диапазоне принятия решения Верхняя граница на 6-часовом таймфрейме Это 21.500 21 550, Нижняя граница где-то на отметке 2800 Как я уже сказал, прорыв этой зоны Отправит нас в более глубокие пике Но обратите внимание, индикатор кок на 6 часов. Уже завернул волну и тянется в нижнее значение По крайней мере он может либо пофлейтить Либо продолжить пересекать среднюю кривую. Также, если мы посмотрим на более младшие часы, на двухчасовом таймфрейме, у нас ситуация выглядит совсем по-другому, поэтому, как я уже сказал, принятие решения должны быть очень взвешенными. У нас волна моментума по индикатору находится в якорной зоне и обратите внимание, у нас отрисовался уже триггер на сайфере, то есть есть малый триггер и есть якорная волна. И попытка отскока на двухчасовом таймфрейме, это интрадей таймфрейм, может произойти. Верхняя граница здесь у нас где-то на отметке 21 600, 21 500. точно так же, как и на более старших часах, но при этом сейчас мы уперлись в сопротивление 21 экспоненциальной средней скользящей белая кривая на графике. По-прежнему считаю, что мы находимся в глобальной перепроданности, но при том, что мы можем, конечно, увидеть более низкие значения. Давайте посмотрим на фундаментальные индикаторы. Если мы посмотрим сейчас на ончейн объем, мы видим, что у нас идет понижение на дневном таймфрейме и мы находимся в глобальной перепроданности. Обратите внимание по внутрисетевому объему и внутрисетевым транзакциям. Красная волна уходит. Вниз, пока еще нет подтверждений на входу в позицию. Мы продолжаем формировать дно. То же самое по активным адресам, но это среднесрочный индикатор. Если вы помните, то на Look into Bitcoin я часто его рассматриваю 28-дневный период в процентном соотношении изменения активных адресов и цены биткоина. Мы находимся в нижней границе канала Боллинджера. Можем уйти более глубоким сквизом, посмотреть, куда может уйти цена за нижнюю границу канала, и туда же сейчас двигаются активные адреса. В большей степени находясь в средних значениях Вот эта желтая волна показывает средние значения по активным адресам и также индикатор Sopr Signal нам показывает, что мы, да, перепродались, но еще не подсветили сигнал для покупки. Продолжается формирование глобального дна. Также давайте посмотрим еще на один индикатор. Недавно этот индикатор подсветился синим знаком, означающим, что можно входить в покупки. Это индикатор Hash Ribbons. Я думаю, что большинство тех, кто смотрит данный канал, этот индикатор знает. Очень редко появляется покупка на дневном таймфрейме, еще реже на недельном. Но когда такова покупка происходит, такой сигнал происходит появляется, обычно происходит отскок И, как я уже сказал, чем дальше мы уйдем от экспоненциальных средних скользящих сетки May то тем быстрее к ней вернемся, поэтому. Сигнал подсвечивает, исходя из своей внутренней математической формулы, и какое процентное соотношение этого отскока подсказать нам не может. Это может быть 10-15%, а может быть все 60%. Но обратите внимание, и NVT Ratio нам показывает, что мы находимся в нижних значениях, ближе к средним, но все еще в нижних. И MVRV Z-Score однозначно нам показывает зону капитуляции, голубая зона дна. Вот верхнее значение, это зона эйфории То есть по большинству внутрисетевых показателей мы находимся, конечно же, на формировании дна и достаточно, в хорошей зоне покупок. На этом, наверное, все. Всем спасибо, кто досмотрел данное видео до конца. Обязательно поставьте лайки, поддержите канал комментариями и не забывайте подписываться на наши ресурсы. Они все есть в шапочке YouTube канала, а также в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. Ну а с вами был Гоша. Всем хорошей недели. Канал IndexRate и до новых встреч.